Thank you. Хозяюшка. Вы обознали, сударь, я вас не знаю. Зато я вас узнал. Вот уже два дня, как я не живу и не существую, а только и делаю, что вспоминаю вас. А куда вы идете? За покупками. Так давайте пойдем вместе. Посмотрите, да ведь это тот самый молодой господин. Тот, который лежал в постели вашей хозяйки? Ну да, Матерь Божья. Может быть. Но я лучше запомнил его рану, чем лицо. А теперь смотри внимательно, бюси. Видишь, слева, это и есть тот самый дом, о котором я тебе говорил. Вижу, мансеньор. А окна по-прежнему плотно закрыты. Да, эта дама... Крепко стережется или ее очень крепко стерегут. Отсюда на меня выскочили тебе миньоны. Спрячешься там, и если какой-нибудь человек войдет в дом, последуешь за ним и узнаешь, кто он такой. А если он закроет дверь на ключ? О, прекрасно, мансеньер. И что прикажете сделать с этим человеком? Только узнать, кто он такой. Заходите, садитесь. Я уже устал вас ждать. Ну? Какие новости, мой дорогой Гиппократ? Говорите, говорите, что вы молчите. Где, Монсеньор, На улице Сент-Антуан, черт меня побери. Новости замечательные. Да говорите же, Реми, говорите. Я? Я влюбился в Кого, создатель? Гертруду. Служанку, прекрасная дамы. Я всего лишь бедный лекарь, у которого вся практика состоит только в одном пациенте. И приходится производить опыты на существах низшего порядка. Ах, гений. Черт меня побери, ты просто добрый гений, которого послал мне случай. Что, что с тобой? Вы? Вы сказали мне... Ты? Я всегда обращаюсь на ты к людям, которых я люблю. А разве вам... Не нравится такое обращение, господин лекарь? Напротив, напротив, но мне показалось, что я. Я ослышался. Господи, господин граф, вы хотите, чтобы я. Чтобы я сошел с ума? Нет, Реми. Не надо сходить с ума. Я просто очень хочу, чтобы ты считал себя принадлежащим к моему дому. Итак. Что же тебе рассказал Гертруда? О, она мастерица рассказывать, господин граф. А вам что-нибудь удалось узнать? Мне? Да. <смех> удалось. Хм. Смерть Христова. Рами, как ты это проделал? Ну, дело было так. Сначала мы познакомились, так. а потом мне пришлось поставить диагноз Ты можешь без загадок, плод. Ну что ж, могу и без загадок. Ой. А. Вот однажды вы согнетесь и не сможете разогнуться. Это только начало. Вот сейчас, вот сейчас вы обмотаны шерстяным платком, да? Quello. И вам вроде бы легче, да? Но вот скоро, совсем скоро вы будете ходить. Вот Что же делать? Надо немедленно начать лечение. Чем быстрее, тем лучше. А в чем же заключается ваше лечение? Нужно растирать спину мазью. А нет, я не согласна. Ну тогда прощайте. Э, -э, -э ну подождите, ну нельзя же так сразу. Ну, я же должна немножко поломаться. Я же честная девушка. Пожалуйста, ломайтесь. Я тоже честный мужчина. Ну и кто же будет растирать? Понимаете, вряд ли вы найдете доктора лучше и дешевле меня. Угу. При определенных условиях. Лечение будет бесплатным. При каких это таких условиях? Ну, понимаете, после утомительных процедур вы будете... Что? Кормить меня ужином. Ну что, согласны? Или будете ломаться дальше? Не буду ломаться. А как наш молодой господин? Эй, как он себя чувствует? Ну, тот красавец, которого я лечил в вашем доме. А он мне вовсе не господин. Да, но ведь я видел, как он лежал в постели вашей госпожи. И поэтому я подумал... Да нет, бог мой, нет. Бедный молодой человек. Да господи, мы видели его всего один раз. Да он вообще никем не приходится. Значит, дама... Моя госпожа замужем, сударь. Ну и что? Можно быть замужем вы в это время думать о молодом красавце? Даже, если его видели только один раз. И особенно, если этот молодой красавец был ранен, внушал участие и лежал в вашей постели. Вот тут и оно. Если уж как на духу, то моя госпожа думает о нем. Мы даже говорим с ней всякий раз, когда остаемся одни. Да? Mm -hmm. Интересно, о чем это вы с нею говорите? О, сударь, с вашей стороны не скромно задавать такие вопросы? Она так и сказала. Моя госпожа думает о нем. Да. Ну да. Ну, слава честь, я так и сказала. Ну, и что дальше? Ну давай говори. Ну что дальше? Потом девушка? Да, дал мне ключ. И вечером, когда госпожа уснула, я открыл дверь. И приступил к лечению. Тихо. Нас могут услышать. Вы так говорите, как будто мы делаем что-то неприличное. Просто я не хочу, чтобы нам помешали, когда мы начнем это делать. Что? Шутка. Скажите, где болит? Вот здесь. Так, так, так. А -а -а. Здесь. Да. Понятно. Ну что ж, будем лечиться. Эй, -э, сударь, вы что делаете-то? Ну, я не могу втирать масс через кофту. Да. Конечно. Ну ладно. Вот мы не договаривались. Мы будем лечиться или нет? Когда ты исповедуешься перед священником, ты думаешь, что он мужчина? Нет. Так вот, лекарей и священников не стесняются. Да, действительно. Ну ладно. <с <Villain> <с <imagination> да, приятель. Я вижу, ты парень не промах. Ну и как? Крепость, пала. Сударь, я давал клятву гиппократа: не разглашать тайн касающихся моих пациентов. Ну <пластиц> хорошо. <с с nailed> <с water> Я надеюсь, что сегодня ночью я войду в этот дом. И думаю, что мои надежды оправдаются. Позвольте мне сопровождать вас, господин граф. Это совершенно исключено. По крайней мере, будьте осторожны. Твой советник Чимур ими. Я славлюсь своей осторожностью. труда. Я здесь, сударь. Доложите госпоже Диане, что мне необходимо ее видеть. Буду ждать. Сейчас, сейчас. Проходите, господин. Сударыня. Что вам угодно, сударь? Я пришел сказать вам, что завтра утром я уезжаю на несколько дней в Фонтенбло. А сегодняшнюю ночь я намерен провести с вами. Сударь, вы помните, о чем мы договорились вчера, прежде чем я стала вашей женой? Мои условия. Либо в Париж приезжает отец, либо я еду к нему. Не надейтесь, что вам и в дальнейшем удастся разыгрывать передо мной роль несчастной жертвы. Вы в Париже, в моем доме. И более того, отныне вы графиня де Монсоро, моя законная супруга. Сударь, если я ваша жена, то почему вы не хотите отвести меня к отцу? Почему вы продолжаете прятать меня от глаз всего света? Вы меня заверили, что как только я стану вашей женой, мне нечего будет опасаться. Вы мне дали слово. Диана, вы превращаете священные супружеские узы в какую-то странную, непонятную для меня игру. Сударь, Сделайте так, чтобы я не питала недоверие к супругу, и я буду образцово нести супружеские обязанности. Черт возьми, ну неужели своим отношением к вам и тем, что я успел для вас сделать, я не заслужил полного вашего доверия? Сударь, я думаю, что во всем этом деле вы руководствовались не только моими интересами, но извлекли из него пользу для себя. Ну, знаете, это уже слишком. Вы в моем доме, вы моя жена. И, что бы вы ни говорили, но сегодня вы будете моей. Берегитесь, граф. Откройте дверь сударыня! Или я вылублю ее ко всем чертям! Только посмейте! Вы найдете меня мертвый на пороге! Я сдержу слово! Успокойтесь, сударыня! У вас есть защита. <связь> <связь> Откройте дверь, Диана! Вы пожалеете о том, как поступаете со мной, сударыня! Клянусь вам! Судря? Не кричите, девушка. Ну, кто вы такой? Я пришел помочь вам. Сударь, это вы? Я не знаю, что вы имеете в виду, девушка, но я это я. Что вы смотрите? Не стойте, не стойте, давайте несите сюда соли. Я не знаю, что у вас полагается в таких случаях. А прежде всего я должна ослабить шнуровку корсета. А я думаю, госпоже вряд ли понравится, если я это сделаю mm -hmm. при вас. Тихо. Она приходит с себя. Mm. Успокойтесь. Не волнуйтесь, сюда. Все же кончилось. Он ушел. Вы спасли жизнь сударами. Увы, я была неосторожна и наказана за это. Бог мой, вы сожалеете о вашем великодушии, но почему? Я прошу вас, верьте мне. Не гоните меня, располагайте мной в ваших несчастьях. Но. Луи де Клермон, граф де Вы? Бюсси? К вашему слугу. Граф, вы уже, наверное, догадались, что я нуждаюсь в защите. Теперь, когда мне известно, кто вы, я чувствую, что вы тот человек, которому я могу рассказать свою историю. не поверьте. В моем лице вы найдете самого внимательного и неравнодушного слушателя. Благодарю вас. Но прежде еще один вопрос. Как вы попали сюда? Я услышал лишь отдельные слова из вашего разговора с господином де Мансуро. Но успел понять, что причина, приведшая меня сюда, связана с той историей, которую вы не хотите рассказать, ударами. Говорите. Прошу вас. Хорошо, граф. Я вам все расскажу. Одно ваше имя внушает мне полное доверие.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 Единственная наследница одной из самых древних и благородных фамилий Анжу. Простите, сударыня, но я слышал об одном человеке по имени барон Демиридор. Насколько я помню, в битве при Павии он мог избежать пленения, но сам удал свою шпагу испанцам, узнав, что король находится в плену. И как высочайшей милости просил дозволения сопровождать Франциска I в Мадрид. Он испытал с королем все тяготы неволи. Это был мой отец. Если вы когда-нибудь зайдете в большой зал Миридорского дворца, то вы увидите портрет Франциска I, кисти Леонардо да Винчи. Это подарок моему отцу от короля в награду за преданность. Да, в те времена умели ценить преданность слуг сударыня. Вернувшись из Испании, отец женился. Первые его дети, двое сыновей, умерли. Их смерть была жестоким ударом для Барона де Миридор. Несколько лет спустя он покинул двор и затворился со своей супругой в Миридорском замке. А через десять лет, после смерти сыновей, словно чудом у них родилась я. Отец испытывал ко мне не просто отцовскую любовь. Он боготворил меня. Когда мне исполнилось три года, умерла мать. Это было еще одним ударом для моего отца. Я стала для него всем. Но и он, мой бедный отец, заменил мне все на свете. Часто совершали вокруг замка замечательные прогулки. единственным утешением. И мне было радостно осознавать, что я скрашиваю его горести. Меридорский замок окружает леса, принадлежащие герцогу Анжуйскому. В них на воле резвились лань и олени, которых никто не тревожил, поэтому они стали почти ручными. У меня была любимица Лань по имени Дафна. Она ела из моих рук. Я и не подозревала, что моя привольная жизнь должна когда-нибудь кончиться. И вот однажды стало известно, что герцог направил в провинцию своего наместника. Что наместник прибыл, и что зовут его? Граф де Монсоро. У меня сжалось сердце, когда я услышала это имя. Теперь я могу объяснить это ощущение предчувствием беды. В тот день... Я гуляла одна. Вдруг я услышала звуки приближающейся охоты. Наконец я увидела их. Охотники гнали Лай. Господи, это же Дафна. Постойте! Остановитесь! Постойте, что? Делаете! Постойте! Не смейте ее трогать! Остановитесь! Постойте! Остановитесь! Охотники загнали Дафну к озеру. Казалось, она была обречена. Но умница Давна, секунду поколебавшись, прыгнула в воду, решив спастись в Мне показалось, она спасена. Но один из преследователей, распаленный азартом охоты, Бросился в воду вслед за Дафной. Это был Монсоро. Как ты себя чувствуешь, моя девочка? Уже совсем хорошо, батюшка. Ну, я очень рад слышать это. Ну, садись, садись. Я пришел сказать тебе, что приехал господин Демонцеро. от герцога Анжуйского. мы обязательно должны быть у него на балу в Анжерском замке. Но если это необходимо... Да, моя девочка, это необходимо. Я не могу оскорбить его высочество отказом. Диана, Граф Демонсиро хочет поговорить с тобой. Пока ты подела, он приезжал каждый день справляться в твоем здоровье. И учтивость требует, чтобы ты вышла к нему и поблагодарила его за заботу. У говорят, что он любимец герцога Ганджуйского. Он просит разрешения лично принести свои извинения и не успокоится, пока ты не простишь его. Хорошо, отец. Я сейчас выйду к нему. Сударыня, я был в отчаянии, когда узнал, что являюсь причиной вашей болезни. Клянусь честью, сударыня, если бы я знал, если бы я только мог знать, что вы так любите эту несчастную лань, я почел бы для себя за величайшее счастье сохранить ей жизнь. Господин де Монсерон. Сожалею, что причинила вам такое беспокойство, но уверяю. Я ни в чем не виню вас. Ведь охота это так важно для мужчин, и убийство Лани не преступление для охотника. Э -э, сударыня, я уже переговорил с вашим отцом, но все же позвольте мне пригласить вас на бал, который герцог устраивает в замке по случаю своего прибытия. So they Я волновалась, потому что это был мой первый выход в свет, мой первый настоящий бал. Здесь мне предстояло встретиться с герцогом Анжуйским, и я не подозревала, какую роль он сыграет в моей дальнейшей судьбе. Высочество герцог Анжуйский Я рад, что вы откликнулись на мое приглашение, барон. Ваши заслуги не забыты, и легенда о ваших ратных подвигах по-прежнему в ходу при дворе. Боже мой! Что это за фея рядом с вами? Это моя дочь, вашего существа. Диана. Примите мои поздравления, барон. Сударыня, вы могли бы блистать в лувре. Позвольте предложить вам руку. Вы окажете мне честь, если откроете вместе со мною бал. После бала, ко мне неожиданно зашел отец. Что случилось, батюшка? Дитя мое, господин граф де Монсерон просит твои руки. Господи! Боже милосердный, что с тобой? Что с тобой? Батюшка, я вас умоляю, если у вас есть хоть капля жалости ко мне, умоляю, не делайте этого. Диана, любовь моя, ты же знаешь, что я не только жалею тебя, но и молюсь на тебя. Но предложение господина графа де Монссеро — это большая честь для нас. Он принят при дворе. Не надо. не надо. О, господи. Ну, ну, Успокойся. Уболяю вас. Ну, успокойся. Я клянусь честью дитя мое, что больше никогда не заговорю об этом замужестве. Успокойся. Благодарю вас. Через несколько дней в Меридоре внезапно появился граф де Монсоро. Де Монсоро также внезапно покинул замок, батюшка. Дитя meu, мы должны расстаться с тобой на некоторое время. Как? Не спрашивай меня ни о чем. Если уж я решился расстаться с тобой на неделю, может быть, даже на две, у меня на это есть очень серьезные причины. А куда я должна ехать, батюшка? В Людский замок, к моей сестре где тебя никто не увидит, и где ты будешь в полной безопасности. Даже слуги не будут знать, куда ты уехала. Тебя проводят два человека, в которых я абсолютно уверен. А вы? Вы не поедете со мной? Нет, дитя мое. Нет. Я должен остаться здесь. Я старалась быть спокойной, но смутная тревога не покидала меня. Не волнуйся, моя девочка, так надо. Поехали. Za mną. Барышня, что это? Прошу прощения, сударыня, но вам придется последовать за нами. Куда? Туда, где вас никто не обидит и где с вами будут обращаться, как с королевой. Как вам угодно, сударь. Мы всего лишь слабые беззащитные женщины. Все будет хорошо, сударыня. <с production> <с perpet> Прошу вас, сударыня, мы прибыли. Наконец мы подъехали к какому-то замку. Я понимала, что наше приключение вовсе не закончилось, а наоборот только начинается. Ужасное подозрение мучило меня, которое, к несчастью, вскоре подтвердилось.